И сегодняшняя тема, да, подготовка к тела и мы смотрим на это опять же через призму того, чтобы женщина нравилась себе и испытывала, в первую очередь, себе. Да, вы согласны, что в первую очередь женщина должно понравиться себе, не кому-то, а себе. Вот этот вопрос, собственно, самый главный – понравиться себе для того, чтобы испытывать комфортное психологическое состояние. Вот такая у нас собственно, цель. Но и мы чувствуем комфортное внутреннее состояние только тогда, когда мы здоровы. Согласны да? Вот когда у нас есть здоровье, вот тогда мы чувствуем комфортное состояние. А когда даже женщина похудела, и здоровья у нее нет, ну, у нее не будет комфортное состояние. Вот хоть тресни, хоть вот завнушай ее, но этого не будет. И э, именно через эту призму мы будем э, сегодня рассматривать действительно подготовку тела к Начнем с реалиев. Да? А в каких реалиях мы находимся? Перед летом у нас всегда, это закон, есть весна. Да? Перед весной всегда есть зима. И весна – это переходный период между зимой и, собственно, летом. Любой переходный период – это очень большая нагрузка на организм. Согласны тем более, если мы возьмем, например, сегодняшнюю да, зиму, она затянулась и в психологическом аспекте и в физическом аспекте организм находится в достаточно таком, в изношенном состоянии. То есть он находится а, достаточно под большой вот этой нагрузкой переходного периода. И а, вы наверняка обратили внимание, что большое количество людей вокруг вас а, болеет, да? То одно, то другое. Какие-то простуды. Организм не выдерживает в этот период времени. Даже те, кто не болеет, они, им надо больше спать, и они не высыпаются, чувствуют какое-то утомление, работоспособность как-то снижается в этот период. Да? Есть это? Такая шутка, знаете, была такая в КВН. Весна. Да? То есть, типа любовь, да, должна быть предложение. Весна. А витаминоз. Да, у нас есть литуминоз, вот на данный момент времени, причем вообще как бы у всех. И э, это, вот, это вот такие реалии. И в этих реалиях женщина смотрит в зеркало, видит там себя, и по обыкновению своему себе не нравится. Да? Если она себе не нравится, значит она начинает что-то делать, какие-то действия да, для того, чтобы себе понравиться. Да? Как правило, это действие какие? Эмоциональное. Она под влиянием эмоций да, это делает. Согласны вы? Может быть, я не аварирую. <сёк> так, сочиняем. И под влиянием эмоций она начинает что-то делать. И что делает? Включает там телевизор, там идет какая-то реклама. Или там, я твой тренер, я тебя жду, она бежит там на тренировку. Там тренер такая. Прокачанная девушка или там мужчина, кроссфит и жиросжигающая тренировка часа на полтора, там, ну и даже на час, или, ну, даже на 50 минут, на 30 минут хватит, да? И вот она сжигает жир, еще там обмотается чем-нибудь, да, какими-нибудь кульками, полиэтиленом, чем-то намажется. После этого побежит еще на антицеллюлитный массаж, где ее намут, с синяками она выйдет, но довольная тем, что над собой поиздевалась. И тем, что... По-большому что-то сделала, да, для того, чтобы себя изменить. Что при этом происходит с организмом? Как вы сами считаете? Устаю. Он, он и так истощен. Как бы не готов, то А его физически еще больше, да, его еще больше эксплуатируют, его загоняют. То есть это и так лошадь, которая, знаете, вот из того анекдота, да, извини, я не шмогла, не шмогла, и вот она... Она и так вот эта лошадь, да, как бы, кляче, я да, еле идет, и еще так, хлопысь а-а-а! Побежала эту Но надолго не хватит. И, и на счастье женщин, да, кстати, есть разные женщины, есть сильные такие, да, женщины, они все выдержат. Они все выдержат. Ядерную войну, ракетный удар любой американский, они выдержат все. Есть такие женщины. Они выстоят. То есть они не умрут и даже, может быть, даже не заболеют. То есть они все протянут на себе и выдержат. Укажите сократи. Да, но, но, но, но все равно это как бы, это все равно, что вот детям дует, да? И против ветра. Вот. А тут ветер не дует, например, да, или там дверь, а человек в стену, да? А можно открыть дверь спокойненько зайти. То есть в любом случае это не очень разумное будет действие. Вторая часть женщин, что с ними произойдет? Они, как правило, происходит обострение каких-то хронических заболеваний. То есть что-то произойдет да? Что-то обострится. И э, женщина очень легко может даже ну, попасть к каким-то неизвестным э, заболеванием в больницу. то, -то хоп, и попала. Что случилось а непонятно. Но э, то ли отравление, то ли еще что-то, да, то ли криз, например, какой-то, да, там, молодой женщине может случиться криз, например, гипертонический. И это, таким образом э, организм начнет реагировать на все эти вещи. Или простуда, да просто там какая-то простуда. А, но это все еще цветочки. Вот это все это ерунда, на самом деле. Самое страшное, если у женщины случится депрессия. Потому что депрессия, она всегда она свидетельствует чего? Того, что энергия у человека упала значительно. И э, вот это вот деп из депрессии человек только может э, выйти тогда, когда его энергия повысится. Депрессия вообще страшная штука. И если женщина попала в депрессию, у -у -у -у, тяжело ее оттуда вытащить. Очень. И вот этой штуки, вот этой депрессии, надо в первую очередь бояться. А в депрессии женщина будет когда-нибудь нравиться себе? Вот хоть какая она. Вот хоть какая раскрасавица. Депрессия, если она смотрит в зеркало, она, она не будет там видеть ничего хорошего. К сожалению, это так. И вот этот пониженный фон, это то, что обычно сопутствует всем вот этим вопросом похудения. Да? А женщина ведь не просто еще, ладно, ищет там физические какие-то нагрузки, да, она дает себе избыточные. Под тренером, который хороший тренер, давай, делать? Ну вот, а еще она садится на диету, да, в этот момент времени. Причем какую диету? Ту диету, которая ни к, к реалиям-то не имеет отношения. Это просто диета, да? То есть диета там... Ну, там по группам крови диета такая-то диета такая-то и вот она пробует как бы диеты никакого отношения к ней не имеющие, но имеющие отношение к калориям да? то есть калорий вот столько и, и к сожалению опять же если это не имеет никак, никакого отношения и пользы ей от этого тоже особо это не будет но калорий она будет меньше получать и поэтому конечно то есть она будет худеть но что будет происходить дальше Дальше, когда она ухудела, вроде бы, да, она себе вроде бы понравилась на какой-то короткое время, но психика осталась в угнетенном в достаточном состоянии, и она будет потом наверстывать это все, да, через, когда диета закончится, она будет все наверстывать. И, соответственно, вот сколько она сбросила, столько она обратно на неделю. К сожалению, это вот такие реалии. Потом снова рывок, заливком. И так без конца до конца, как в этом мультфильме, да, про синюю бороду. И так без конца до конца. <св> что же делать? Что же нам делать? Как же из этой всей ситуации выходить? Как же э, решить сразу две задачи и здоровье, чтобы было, да, оно на первом месте. Это очень важно. И вот Сергей Тютчев говорит о том, что здоровье, то есть оказывается, очень много различных вариантов здоровья. Я вам очень рекомендую посмотреть ролики, которые у нас есть на YouTube. Вот пока вот они в открытом доступе, мы их дарим, посмотрите все, что касается здоровья. Потому что если, например, человек хочет быть стройным, ему через призму здоровья надо смотреть на себя. То есть будь здоровым, будь стройным. Хочет психологическое состояние иметь всегда гармоничное, хорошее. ему через Призму здоровья на это надо смотреть. Будет здоровье, будет всегда хорошее настроение. Реально это будет так.